Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередная встреча участников клуба ⁇ Деньги есть всегда ⁇ Мне очень радостно о том, что вы задаете вопросы регулярно и о том, что даете пищу для размышлений. Сегодня мы будем с вами разбираться с кредитками и кредитами. Обратилась одна из наших участниц. Мы, естественно, имя оглашать не будем. Я прочитаю дословно вопрос, который она сформулировала. И дальше уже покажу, как же работать в ее ситуации. Возможно, у вас подобная ситуация, ну, поэтому не переключайтесь, обязательно досмотрите до конца, для того, чтобы знать, как решать подобные задачки. Итак, как лучше всего закрывать кредитные карты и рассрочки? Есть какие-то правила в последовательности? Кредиток очень много, к сожалению, не успеваю их закрывать вовремя, приходится жонглировать. Включаю демонстрацию экрана для того, чтобы предметно общаться по этой ситуации. Итак, мы видим о том, что у участника наших, наших курсов на сегодняшний момент есть ни много ни мало, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, так скажем, кредитов. Хоть рассрочки и позволяют нам в какой-то степени меньше платить, чем по кредиту, вместе с тем они все равно платят. Тем более, я вижу о том, что это рассрочки от Тинькофф, от МТС банка и рассрочки в Озоне они сто процентов там были платными. Потому что мы знаем о том, что и Тинькофф, и МТС, и Озон всегда предлагают вписать комиссию для того, чтобы эту самую рассрочку предоставить. Получается, что вот задачка такая непростая: и общий платеж по всем финансовым обязательствам составляет аж 61 тысячу. К сожалению, я сейчас не смогу, наверное, быстро сориентироваться, сколько это процент от дохода клиента, но в любом случае можно посчитать. Да? То есть вы знаете свою зарплату, делим, делим сумму ежемесячного платежа на размер вашей зарплаты, умножаем на 100 и получаем, какое количество процентов съедает платеж по кредитам от вашего ежемесячного дохода. Для того, чтобы понимать, какая, насколько сильно у вас долговая нагрузка. Будем здесь исходить из того, что нагрузка сильная. Как минимум их много, они наверняка раздражают, и наверняка человек все равно находится в состоянии стресса, потому что никогда кредиты и кредитки не создавали для нас благополучного эмоционального фона. Это всегда небольшое такое нервное напряжение. С чего начнем? Ну, конечно же, начнем с выделения и разделения. Итак, давайте начнем с того, о том, что выделим сразу же так называемые рассрочки – я их выделю здесь э, таким вот светло-розовеньким цветом. Почему я их отдельно очерчиваю? Дело в том, что рассрочки уже по факту оплатные. То есть если мы будем закрывать раньше, смысла никакого нет. Мы только сами себе долговую нагрузку ежемесячно увеличим. Поэтому платим мы по ним суммарно э, 19,604, значит и будем платить пока по ним суммарно 19,604. Как говорится, есть, не просим. А вот теперь будем разбираться с кредитными картами и с потребительским кредитом. У нас есть, получается, два потребительских кредита, как я вижу. Мы их выделим, ну, давайте вот таким вот каким-то более ярким цветом, коричневым. И у нас остаются кредитные карты, пять штук, которые выделим. давайте, пускай они у нас будут. Ну, вот такими светло-голубыми. Что в результате? Разделили мы с вами наши финансовые обязательства. Ипотеку я пока оставила в стороне, потому что, ну, понятно, по ипотеке платеж всегда нужно оплачивать, иначе никто не готов оставаться без крыши над головой. Наша задача на сегодняшний момент все-таки, как разумно закрыть кредиты и, креди... и рассрочки, да, и кредитки, так, как сформулировал запрос непосредственно участник клуба. Как разумно? Друзья, есть правила по погашению кредитов, и это правило заключается в следующем. Наша задача системно платить все платежи и при этом, если появляются свободные деньги, направлять на досрочное погашение в тот платеж, в тот кредит или в ту кредитную карту, которая меньше всего в объеме. В данной ситуации самая маленькая кредитная карта – это карточка Альфа-банка. И, соответственно, по логике все свободные деньги нам нужно направлять туда, чтобы как можно быстрее ее закрыть. Как только мы закрываем карточку Альфа-банка, следующего у нас на очереди уже идет карточка Альфа-банка номер один или же карточка в МТС-банке, где мы также досрочно направляем максимально быстро на погашение. Для чего это делается? Почему мы смотрим не на размер процентов, не на сумму ежемесячного платежа, а смотрим именно на общий размер долга, для того, чтобы мы понимали, какой долг быстрее закроется. Чем меньше долг в объеме, если мы туда будем направлять дополнительные усилия, он закроется быстрее, и, соответственно, у нас с вами освобождаются, так скажем, деньги, которые раньше направлялись на погашение этого кредита в наш карман. Но мы не будем возвращать их в карман, мы хотим жить без долгов и без кредитных карт. Поэтому освободившуюся тысячу или полторы тысячи рублей мы направляем на погашение следующего кредита, который в объеме, соответственно, меньше, чем остальные. То есть если нумерацию расставлять, то нумерация будет выглядеть так. Вот здесь вот цифра 1, это мы первое гасим. Вот это мы гасим вторым. Вот это мы гасим третьим. Вот здесь вот, ну, на самом деле, повторюсь, МТС-овская или Альфа-банка здесь на выбор клиента. Я почему поставила МТС-овскую в первую очередь? Потому что платеж полторы и процентная ставка чуть повыше. Поэтому чем быстрее закроем, тем больше денег освободится и больше сэкономим. А так, в принципе, здесь на выбор клиента можно или Альфа-банка, Альфа или МТС-банка кредитку закрывать. В дальнейшем мы направляем все усилия на закрытие с кредитки и уже по самом-самом конце направляем усилия на закрытие кредитной карты Кинькофф. После этого, после того, как мы разобрались с кредитками, мы направляем усилия на погашение. Так, одну секундочку. У меня здесь сбой цифр 1, 2, 3. Вот это у нас 4. Вот здесь вот у нас 5. После этого мы уже направляем усилия на погашение потребительского кредита 6, и в самом конце 7, и уже в дальнейшем 8 направляем свои усилия на погашение ипотеки. Вот так картинка выглядит в лучшем мире, когда у нас с вами есть свободные деньги, когда у нас с вами есть вообще возможность что-то досрочно погашать. Скорее всего, у, в данной ситуации у человека нет возможности что-то направлять досрочно. Скорее всего, все, любая тысяча рублей уходит на погашение хотя бы минимального платежа. И поэтому сейчас нам нужно понять, а как вот именно в этой непростой ситуации закрыть быстрее, как же все-таки нам поступить. И здесь несколько вариантов есть. Но Вот обратите внимание, по факту у кредитной карты, еще раз повторюсь, рассрочки мы не трогаем, мы уже за них заплатили. Смысла нет закрывать сейчас эти рассрочки досрочно, потому что комиссию за то, что нам оформили рассрочку, нам никто не вернет. Соответственно, никаких там процентных процентов нам никто не пересчитает. Но мы не сэкономим, если будем досрочно закрывать. А вот при закрытии досрочно потребительского кредита или же там той же самой кредитной карты мы действительно можем сэкономить на процентов, потому что как можно быстрее в сумму долга банку, мы меньше процентов и платим. Поэтому рассрочки мы оставляем в покое и мы для себя принимаем решение о том, что вот эти 19,604 мы платим ежемесячно по нашим вот таким обязательствам. А вот все остальное мы уже будем сейчас с вами разбираться. Как же, как же, здесь, как же действовать, исходя из того, что ну, нет свободных денег, мы не можем что-то на досрочное погашение направлять. А, вариант номер один. Общая сумма по всем кредитным картам. Обратите внимание, я сейчас пока не беру в расчет потребительский кредит, я беру исключительно кредитные карты. А, так вот. Если мы смотрим по всем кредитным картам, общая сумма долга составляет 273 тысячи рублей. По логике и в идеале хорошо бы найти такого человека, который бы вам дал эти 273 тысячи в долг. Ну, Лучше даже запросить 300 для того, чтобы круглая цифра была. И естественно мы это все направим на погашение кредитов. Под ставку депозита. На сегодняшний момент ставки депозита 3-5%. Если вы, у вас есть друзья, которые вам готовы прокредитовать, предположим, на 5 лет, вот точный срок кредитования мы сможем понять, когда будем составлять финансовый план. То есть здесь я сейчас на сегодняшний момент пока могу только предположить, потому что я не видела бюджета полностью, я не видела финансовый план, какие еще есть финансовые цели, какие стоят задачи перед человеком. Но будем исходить из того, что ну, нет каких-то там сверхъестественных задач, нет каких-то больших финансовых целей, задача только одна, как можно быстрее рассчитаться по долгам. Тогда мы находим какого-то хорошего друга, у которого есть 300 тысяч рублей и который готов вам их дать под процент ставки депозита. Ну, давайте так скажем, даже повыше, чем процентная ставка депозита. Например, по 8 годовых, чтобы найти сегодняшний депозит или накопительный счет, нужно быть премиум клиентом. А так это хорошая добротная ставка обычных облигаций. Поэтому таких ликвидных облигаций, так скажем, крупных компаний надежных, которые не мусорные облигации. Так вот, можно предложить человеку, вашему там, знакомому или другу, пожалуйста, дай мне на 5-7 лет 300 тысяч под 8 годовых, и я тебе буду возвращать эти деньги ежемесячными платежами. Вы почему я как раз и говорю там на 5-7 лет для того, чтобы понять какой срок нам нужно сделать расчет в личном финансовом плане. Нам нужно понять сколько у вас денег живых остается после всех всех расходов и сколько мы направляем соответственно на, на погашение вот этой самой этого долга и когда мы сможем рассчитаться, чтобы было и у нас какой-то запас и у человека было комфортно и мы при этом не задушили себя в очередных кредитных обязательствах. Взяв 300 тысяч, мы можем погасить все кредитные карты практически сразу. Оставшиеся деньги, так как у нас все-таки кредиты на 273, оставшиеся деньги мы направляем на погашение потребительского кредита в размере 163 тысячи досрочно. И обратите внимание, у нас с вами появляются вот эти вот свободные денежные средства, которые мы ежемесячно направляли на погашение кредитов в размере 13 тысяч. Вот эти деньги мы смело можем направлять на погашение такого самого кредита перед нашим а, заемодатцем. И причем мы можем отправлять то не 13 тысяч ему в месяц, потому что это очень такая ну, хорошая сумма, большая. Мы можем направлять чуть меньше и при этом оплачивать проценты те же самые 8 годовых. Как, как, как рассчитать? Пожалуйста, у нас тут есть сразу табличка, а, здесь калькулятора кредитного не приложили мы, да? Ну, в любом случае, в материалах клуба есть кредитный калькулятор, и вы сможете туда поставить свои цифры и увидеть, сколько в месяц вы можете отправлять человеку для того, чтобы он получил свои 8 годовых, и для, какой платеж будет для вас в месяц, комфортный или нет. И оттуда можно увеличивать там, сроки кредитования, корректировать их и видеть, как будет меняться ежемесячный платеж. А, опять же, это, так скажем, классная картина мира о том, что у нас есть тот самый друг, который готов нам прокредитовать на 300 тысяч под 8 годовых на 5 лет, на 7 лет. И причем, друзья мои, если вы в такой ситуации, у вас действительно есть друг, который готов прокредитовать, обычно люди думают, попав вот в подобную ситуацию, о том, что если я попрошу на маленький срок, мне быстрее дадут. На самом деле, вам в любом случае, если готовы дать, вам дадут на любой срок. Здесь вопрос-то не в сроке зачастую, когда вы просите взаймы близких. Если человек готов вас кредитовать, то он вас прокредитует. И неважно на месяц или на два месяца или на три месяца попросите, потому что у него есть некая готовность вам помочь. Поэтому имеет смысл не душить себя и не надеяться на авось, а может быть у меня там все получится, а сделать расчет по финансовому плану. И этот самый расчет, приложить в качестве документов, подтверждающих вашу платежеспособность во время переговоров и показать, что я прошу у тебя на 5-7 лет для того, чтобы равномерно тебе погашать, закрывать свои финансовые цели и другие потребности, и я точно не сличу, поэтому я прошу на вот такой длительный срок. И человеку будет проще принять решение дать вам на большой срок сразу же, чем потом вы будете передоговариваться и умолять, отдайте мне еще возможность и так далее, и так далее. Так делать не стоит. Это плохая практика. Ну что ж, вернемся опять же в другую реальность. Нет у нас таких классных друзей, которые готовы нас кредитовать на 300 тысяч, да еще и на 10 лет или на 5 лет и под 8 годовых. Что же делать? Как же быть? Конечно, в данной ситуации можно рассмотреть и вариант рефинансирования, но я уже вижу, том, что рефинансирование есть по Сбербанку в размере 306 тысяч. Возможно, человеку уже отказывают в каких-то в каком-то рефинансировании, отказывают именно по объективным причинам, так как кредитная нагрузка очень высокая. Почему я рассуждаю с точки зрения рефинансирования? Дело в том, что когда мы берем с вами потребительский кредит, там фиксированная все-таки процентная ставка и фиксированный ежемесячный платеж, и не растут проценты вот в такой геометрической прогрессии, как они растут в кредитных картах. Очень часто, получая кредитную карту, мы с вами просто не понимаем, как ей правильно пользоваться для того, чтобы это было выгодно для нас, а не для банка. По статистике 8 человек из десяти слетают с беспроцентного периода в первый же месяц пользования кредитной карты. То есть люди берут кредитку, предполагая, что я буду погашать ей, ее в беспроцентный период и, по сути, буду пользоваться бесплатно деньгами банка. Но когда происходит ситуация, которая это требует, требует оплаты или же когда происходит вот на практике ситуация, что человек получил кредитку, потратился и к концу месяца когда необходимо погашать или там в следующий месяц когда необходимо погашать кредитку нет денежных средств для соблюдения того самого беспроцентного периода и все и человек платит минимальный платеж а минимальный платеж друзья мои он э, обязывает нас платить и проценты по кредитке, и комиссию, если были переводы, и повышенные проценты, если был перевод. То есть все, минимальный платеж, он лишь показывает вашу готовность, платежеспособность, то есть банк не включает штрафы. Но при этом все остальные проценты на вас начисляются. И начисляются эти проценты не с момента окончания льготного периода, а с даты совершения операции. Совершили операцию в декабре. Увидели э, необходимость погасить эту сумму э, там, условно 10 января, а погасить ее нужно там, условно до 4 февраля. И человек понимает о том, что к 4 февраля у него нет этих денег. Нет. И он платит просто минимальный платеж. И все. И, соответственно, с декабря месяца уже начисляются проценты за ту или иную операцию. Более подробно об этом вы можете посмотреть в нашем платном семинаре «Как заработать на кредитных картах». Ссылка на этот семинар есть под этим видео. Обязательно переходите и смотрите, что такое кредитные карты, как ими пользоваться, что такое минимальный платеж. Какие есть вообще кредитные карты у разных банков и сравнительная таблица каждому участнику в подарок предоставляется. Стоимость участия в семинаре всего лишь 500 рублей, поэтому переходите по ссылочке под этим видео, оплачивайте и смотрите свое удовольствие, а главное с пользой для кошелька. Но вернемся к, нашим, к нашей ситуации. Нет у нас богатых родственников, нет у нас возможности даже получить рефинансирование, отказали все. Чудес не бывает. И дальше нам нужно залезать в наши запасы. Можем ли мы что-нибудь продать? Если мы что-то можем продать, то продавая какую-либо вещь, мы погашаем ту, тот, ту кредитную карту, которая меньше в объеме. Вот нумерацию я проставила. Да? Соответственно, вот здесь я так понимаю, кредит или нет платежа, возможно, она, так скажем, действующая, но мы ее не опустошили, то есть баланс полный по кредитке, и поэтому нам не надо пока ничего платить. Не знаю, вот этот момент мне сложно сейчас обозначить, потому что нужно ну, уточнять клиента. Будем из разных реальностей исходить, будем исходить из того, что мы реально должны еще 12 тысяч по этой кредитке, и здесь просто цифра не указана ежемесячного платежа, тогда это кредит мы погашаем в первую очередь то есть находим возможность что-нибудь продать. Если нет возможности продать что-нибудь ненужное, ищите возможность продать что-то нужное. Я понимаю, что это будет боль, что это будет неприятно, что это будет, так скажем, очень-очень тревожно, как минимум, и не хотеться очень часто будет да, продавать что-то нужное. Но из данной ситуации выхода нет. Если мы хотим начать жить иначе, нам нужны дополнительные источники дохода. Продавая нужную для вас вещь, вы получаете, вы получаете денежные средства, которые можете направить на компенсацию части кредитных карт. Не хочется ничего продавать или нет ничего нужного. Ну, нет у нас там машины, нет у нас там лишней квартиры, нет у нас там какого-то оборудования, дорогостоящего телевизора какого-то классного, который бы позволил закрыть хотя бы часть кредитных карт. А, а, там, не знаю, фотоаппаратуры, которая нужна, но а, можно продать и тоже выручить хорошую сумму. Ничего такого нет. Тогда ищем возможность а, увеличивать доход. И здесь чудес не бывает. В нашей ситуации нам нужен стабильный доход а, регулярно. Если вы работаете сами на себя, то помимо заказов клиентов или помимо того, что у вас есть там постоянные клиенты какие-то, ищите дополнительную подработку где-то в найм. Если вы понимаете о том, что вы не можете себе позволить в, в, во временном дне выделить время еще на одну подработку, то есть вот вы работаете на себя, исключительно на себя и куда-то... Где-то искать, подрабатывать у вас нет возможности физической, да и, может быть, моральной тогда меняйте стратегию работы с вашими клиентами. Поднимайте базу клиентов, предлагайте им распродажу, предлагайте им до допродажу. Старайтесь работать именно с теми людьми, которые у вас уже покупали. А на сегодняшний момент, сейчас, к счастью, февраль и скоро будут праздники, если вы продаете товар или услуги. Старайтесь придумывать именно какие-то легкие продукты для ваших клиентов в рамках праздника. Вообще люди в праздники склонны тратить больше, чем запланировали, поэтому не стесняйтесь создавать какие-то маркетинговые акции. Единственное ограничение, которое я установлю для вас вот в данной ситуации финансовой, не вкладывайте деньги в рекламу, пожалуйста. Почему? Потому что дохода может не случиться, расход гарантирован. То есть на рекламу вы сто процентов потратите, а то, что придут ли к вам заказы и клиенты с этой рекламы, еще далеко не факт. Поэтому самое лучшее открыть вашу тетрадочку с вашими клиентами, которые у вас уже что-то приобретали, и продавать им, созваниваться с ними и продавать им напрямую. Если у вас не такая большая клиентская база, начинайте вручную обзвон, ищите новых клиентов, стремитесь, стремитесь допродать и получить, так скажем, постоянного клиента, который будет у вас брать на регулярной основе. Как еще можно работать? Помимо того, что вы вкладываете свои усилия в обзвон действующих или так называемых постоянных клиентов, и помимо того, что вы им предлагаете какие-то свои услуги или свои товары, не стесняйтесь брать у них рекомендации. Допустим, вы делаете торты, допустим, у вас своя небольшая кондитерская, у вас есть пункт клиентов, которые у вас регулярно заказывают. Или же вот у вас есть там за последнюю неделю или за последний месяц клиенты, которые обращались к вам. Слушай, вкусно было? Да, спасибо тебе большое. Мне очень приятно слышать восторженные отзывы клиентов. Скоро 23 февраля и 8 марта. Вам на работу не нужны капкейки, чего-нибудь, какая-нибудь закуска и так далее. Сладкий стол, так называемый. У меня как раз акция всего лишь там за какую-то сумму, такое-то количество. Может быть, будет интересно. Первый вариант. Второй вариант. Слушай, вкусно было? Да, божественно, спасибо тебе большое. Супер, так рада, так рада, так приятно. А как ты думаешь, кому-то из твоих знакомых еще мои услуги могут пригодиться? Или, возможно, у твоих знакомых есть какое-то ближайшее время праздник, которым было бы там, интересен торт или интересен сладкий стол, нет, который я могу организовать? старайтесь думать именно с точки зрения того, что вам делать, что приведет вас ближе к деньгам. Если вы будете думать и охотиться все-таки за далекими клиентами, которые не являются вашими постоянниками, вы много усилий можете вложить, а клиенты могут не прийти. А если вы будете работать со своей базой, с теми людьми, которые уже у вас есть, так скажем, признали ваш товар, признали вашу услугу достойной, проголосовали своим кошельком, то имеет смысл с ними созваниваться, имеет смысл предлагать им и даже брать рекомендации. Кому-то интересно, а может быть на работу вам интересно и так далее, и так далее. А у тебя HR этим занимается ли кто? У вас корпоратив будет или нет? Не стесняйтесь, жонглируйте вариантами. Наша задача в данной ситуации, ну, мы, опять же, помните, да, я начала с каких-то вариантов, я начала с таких более или менее лайт а вот если вот нет у нас друзей, которые могут прокредитовать, а вот если нас не рефинансируют, а вот если у нас нет продать что-нибудь ненужное, а вот если у нас нет продать что-нибудь нужное, а вот устроиться на другую работу постоянную, чтобы был какой-то постоянный приток денег, у нас тоже нет ни времени, ни сил. Да, все, понимаете? То есть это все самые-самые худшие ситуации, самая-самая худшая ситуация, когда у нас нет никаких других альтернатив. Тогда мы с вами начинаем работать с базой, начинаем uh, просить рекомендации и стремимся uh, увеличить свой доход здесь и сейчас для того, чтобы закрывать uh, свои кредитные обязательства. И когда мы начинаем закрывать кредитные обязательства, то мы с вами соблюдаем нумерацию. Те кредиты, которые меньше в объеме, мы их гасим быстрее денежные средства, вот эта вот сумма ежемесячного платежа к себе в карман не возвращаем, ни в коем случае мы направляем на погашение следующей кредитки или следующего кредита. И еще какой важный момент, я не видела бюджета, к сожалению, этого клиента, здесь важно учитывать, что вот в такой ситуации надо включать режим выживания. Что такое режим выживания? У вас есть определенные доходы и у вас есть определенные обязательства, ну, в частности, ипотека, да? а продукты надо купить домой, а детям, возможно, на карманные деньги дать. А, то есть это а, траты, которые невозможно пропустить и нельзя пропустить. Это а, коммунальные платежи, это оплата кредитов, это, а, собственно, взнос по ипотеке. Вот это все остается так как это обязательные расходы, а все остальные, так называемые необязательные расходы, мы отключаем на несколько месяцев. Один, два, три, четыре, пять, может даже на полгода. Включаем режим выживания на определенное время. И этот период позволит нам саккумулировать какие-то свободные денежные средства, которые мы также можем управлять на досрочное погашение каких-то своих кредитов и кредитных карт. Деньги, которые закрыли кредитку, подписали с банком договор, обязательно подписывайте, чтобы не было соблазна туда залезать. А закрыли кредитку, подписались с банком все, расторжение договора о том, что кредитная карта аннулирована. Деньги не возвращаем к себе в карман, а направляем на погашение следующего кредита и так далее. Ну и напоминаю о том, что у вас есть возможность посмотреть семинар «Как пользоваться и как зарабатывать на кредитных картах», который доступен по ссылке под этим видео. Друзья, если у вас есть вопросы, буду рада на них ответить. Так, вот мне тут подсказывают о том, что доход у клиента, да, доход у клиента не позволяет, как быстро. Сейчас я здесь проведу небольшой расчет. Человек платит 68% по своим финансовым обязательствам. Здесь однозначно надо включать режим выживания, отказываться от всех необязательных платежей, оставлять только обязательные. Попробовать перекрепитоваться среди знакомых и друзей под 8-9 годовых. Ну Даже если вы под 10 годовых найдете, это уже для вас будет подарок. Вдруг кто-то просто держит деньги на депозите, но ну, все равно ситуации разные бывают, у кого-то не могут быть, и человек просто держит, и не особо пользуется, и готов вам будет помочь на 5-7 лет ближайшие. А здесь такой нюанс только возникнет о том, что если с вами что-то случится, кто долг будет возвращать, поэтому имеет смысл оформить все-таки полис страхования жизни в пользу вашего, кли... вашего взаимодавца. Да? Напоминаю, что в Центре финансовой культуры мы проводим бесплатные консультации по финансовой защите. Также вы можете записаться по ссылке под этим видео. Да, то есть получается 68%, если мы направляем на погашение только кредитов, то нам нужно включить режим выживания и искать дополнительные источники дохода. Здесь однозначно. Здесь по-другому, наверное, никак не выбраться. Ну, а нумерацию, что гасить раньше, что гасить быстрее, я вам выдала. Я все равно обсчиталась, да? Один, два, три, четыре, пять, шесть. А почему у меня семерка? Все равно умудрилась вместо семерки восьмерку поставить. Так, ну, надеюсь, я помогла вам. Вопросов я вижу, нет никаких. Ну что ж, друзья мои, спасибо за сегодняшнюю встречу. Следующая встреча участников клуба Деньги всегда состоится у нас в конце февраля 28, то есть как раз последний день февраля у нас будет очередная встреча. Заполняйте вопросы по анкете, которая есть в. В клубе, вы знаете, там она размещена сбоку страницы с видео. Если вы это видео смотрите из других источников, то смотрите под видео ссылку на бесплатную консультацию по страхованию жизни и также переходите на семинар платный семинар «Как заработать на кредитной карте». Он уже записан, есть в доступе, вы можете оплатить и получить доступ к этому семинару, а также сопроводительные документы к нему. Там будет сравнительная таблица и презентация. Ну и, конечно, будет возможность задать вопрос мне лично, потому что если вы оплачиваете какие-то наши услуги, я всегда готова общаться. Спасибо большое, что были со мной сегодня и до встречи в конце февраля.